Всем снова здрасте, придумал фишку, которая многим поможет сэкономить нервы. Не претендую на какое-то исключительно авторское право, но тем не менее мысль пришла в голову только сейчас. Самая частая проблема при заточке ножа на ланске, это когда свежеотполированная режущая кромка на возвратном движении случайно встречается с абразивом. На начальном этапе, когда еще работают грубые камни, в принципе не страшно, но вот когда ты уже отполировал РК, это пипец. Простейший способ решить эту проблему, это намотать банальные изоленты. 4-5 слоев вполне достаточно для того, чтобы от случайного удара застраховать даже самую остро выведенную режущую кромку. Вот такой лайфхак.